Это забытие определило судьбу многих стран и самого мира. Определило значение детей. Провести Юверию победы достойно. думаю, все у нас есть. Наш Бог. Подпиятие мужества, искусства, собачьи поколения в и по всей дети уже для нас одним и самым значимым отправлением. Они стали символом. Силу национального духа нашего народа, народа, который не отступил не сломал себя и отстоял отстает суверенитет и честь нашего народа. Придет свободу народа мира и Европы, спас от порабощения. С Великой Ногатой Святой не только наша историческая память, ее наследие и сегодня в котором определяет внешнеполитические позиции России, что крайне важно, молодые у нас. До торжества осталось меньше года, и нас, у нас совсем не трудно чтобы подготовиться по-настоящему, подготовить хороший запоминающийся. Хотел бы подчеркнуть, про а, обязанность этой организации не просто внимания, а слушая. С 2000 -го года в церкви организации района занимается Российский организационный медицинский больной. Все намеченное ведется в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным в августе 2010 -го года. Большой опыт уже работал не регионами. Он изучил рабочей группы госсовета и потом представил новые По работы. Возможно, меня становятся на самых главном задаче. Первое. Мы всегда с особого внимания. Считаем приоритетом нашей государственных. И то, что в наших силах стараемся Но совершенно очевидно, что этого все работает недостаточно. Считаю, принципиально что важным, чтобы в этой связи не только информировать, не только разъяснять ветеранов, предпринимаемые в этой области государственной думки и правительством шаги. Но, что самое главное, что я необходимо найти. Такие решения, которые друг только его улучшают, а наоборот лучше его плодить. Крайне важно привлечь подготовки юбилейной молодежи. Они наследили юридиками. И они должны видеть, что государство исполняет свой дух, помнит и ценит тех, кто защитит да? себя. Кто не щадя себя и бороться зрением и Молодым людям эту часть не развивает наследие военного. Следующий серьезно подробность о повышении качества преподавания истории в школах университетов. Поддерживаемся развивать деятельность общественных и молодежных организаций, направленных на потребитель. И работа среди молодежи не должна быть формальной, основанной на режим полностью и связи. В связи с этим важнейший составляющий телеподолской процентов не поверить является организация информационной кампании. Компании построены на новых формах привлечения современных возможностей этих И ориентируясь, конечно, народные группы населения, включая как российскую, так и международную область. Между тем, пока за исключением отдельных акций отечественных средств массовой информации, информационное сопровождение подготовки к идею, ведется недостаточно. Одна из задач долгособной работы это проверка. и вклад нашей страны в разговор Полагаю, что особая роль подготовки И именно на региональном и местном уровне многое хочется сделать для тех, для организации и военных и отечественных для для заходов по водичке и и, и для этого власть должна оказать. Чтобы также отдельно остановиться задачи, которые решить на федеральном. В прежде мы обязаны подготовить 60-летние победы не только как, скажу, общенационального, но и международного значения. Как общий праздник государства, содружества, стран, кондиции Всех, кто внес свой вклад в большом Очевидно, что Россия является центром. Ставим также принципиально важно, чтобы в государство принять участие ветераны Союзской армии и найти наших струбных жителей, соответствующие поручения будут данного проекта в студии Министерства университета России. Следующий посмотрел полотную для организации розовых героев, которые в которых до сих пор не были по теме и причинам ученики своей вот, в этом, да. первую очередь создать единые исправочные, Всероссийскую снегу войны. И вот наготовлю историю Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Уважаемые члены совета, тогда довшего 60-е годины военной Великой Отечественной войны. Важнейшая общенациональная задача. Именно с таким пониманием мы и должны сегодня обсуждать подход. Вот